Здравствуйте, друзья! С вами штаб Навального в Я Александр Румянцев, координатор штаба. Я попытаюсь сегодня коротко рассказать об итогах работы штаба и о том, что нам предстоит в ближайшее время. Ну, вначале несколько слов о том, что называется из-за разряда курьезов. Все мы, наверное, слышали, что в середине лета у нас была изъята большая партия газет. Вот таких вот газет, в которых рассказывается об избирательной кампании Алексея Навального. Изъятая полицией... Ивановского района с целью проверки материалов этой газеты на содержание неких экстремистских материалов. Проверка длится уже несколько месяцев, и вот буквально на днях мы получили от полицейских очередное послание, в котором они говорят, что нашу газету, а там около 4000 экземпляров, они все еще не дочитали и будут читать ее аж до 7 октября. Грустно и печально, что наши ивановские полицейские втягивают в подобного рода политические игры, и очень хотелось бы посоветовать им все-таки заняться делом и дать нам спокойно работать в рамках нашей избирательной кампании. Мы продолжаем работу на улице. Идет агитация на информационных кубах, и мы приглашаем наших волонтеров, и тех, кто участвовал в этой работе, и тех, кто еще в нашем штабе не был, активно нас поддержать. Работа это очень важна и очень хорошо влияет на решение задачи узнаваемости Алексея Навального на территории Иванова, на территории Ивановской области. Важными направлениями работы, которые занимается штаб, является подготовка к началу верификации подписей наших сторонников. Это очень важная и ответственная работа, которую мы вот-вот начнем и для участия в которой мы приглашаем наших волонтеров. Еще одним важным направлением нашей работы, которую мы скоро начнем, будет поквартирный обход избирателей. В ходе этой работы мы будем знакомить избирателей с нашим кандидатом, будем ручить огидки, раздавать те же самые газеты. Работа эта сложная, ответственная, многогранная. Город наш довольно большой, и нам потребуется помощь волонтеров. Поэтому я приглашаю всех вас принять самое активное участие в этом новом активном этапе нашей агитационной работы. Теперь несколько слов о том, чем мы занимаемся на региональном уровне, теми проблемами, которые мы стараемся каким-то образом поддерживать и решать. Первая работа, которую мы ведем, это работа по проведению референдума по возврату прямых выборов глав администрации. К сожалению, Ивановская областная дума не дала нам возможности провести референдум, что называется, с первого захода. Отказала нам проведение референдума. Сейчас наша работа на некоторое время переместилась в суд, где мы пытаемся опротестовать решение ивановских властей. И я нисколько не сомневаюсь, что и референдум, и прямые выборы глав администрации нашей Ивановской области будут, и мы этого безусловно добьемся. Работа продолжается. И еще одна проблема, которой серьезно занимается наш штаб вместе с гражданскими активистами многих городов Ивановской области, это проблема реализации мусорной реформы. Все вы знаете, что некоторое время назад во многих городах, во всех практически крупных городах области, прошли митинги против этого нового введения, где люди решили, сказали решительный протест и не согласились с тем, что нам навязывает власть. После этих митингов инициаторы их проведения решили не останавливаться, потому что понимают, что сегодня одними митингами власть не пронять, и на сегодня начинается новый этап работы. На этом новом этапе мы решили собрать мнение жителей Ивановской области, что им нравится, что не нравится, за или против они нынешней реформы, обобщить это мнение и провести в конце сентября на территории города Иваново круглый стол с участием инициаторов проведения протеста, с приглашением представителей силовых структур и властных структур, с тем, чтобы в нормальном диалоге за круглым столом рассказать власти, что нас не устраивает и как эту сферу жизни надо обустроить. Под этим видео будут даны ссылки на форму электронного опроса, на форму бумажного опроса. И я бы попросил всех, кого эта тема волнует и беспокоит, помочь нам в сборе мнений жителей Ивановской области о происходящем, заполнить ту или иную форму и донести свое мнение до организаторов круглого стола. Сейчас осенью в России начался новый политический сезон. Мы продолжаем. Активную кампанию под допуску Алексея Навального к президентским выборам. От того, как мы сработаем последние осенние месяцы, будет зависеть результат. Я приглашаю всех включаться в эту работу, регистрироваться на сайте нашей компании, приходить в штаб, включаться, агитировать, работать, помогать штабу. Вместе мы победим.